Вау, wow. yes! вы только гляньте, кто это у нас тут такой, наконец-то он пришел, а точнее, наконец-то пришли вы в мой кинотеатр, так что здорово, мужские мужчины, 13 сезон нужно было назвать официально «Скрытность», «Гоуст-скрытность». На самом деле приколдесный Гоуст для рейтинга самое то. Неяркий, строгий, черный, да и к тому же на халяву. Ребят, если кто-то в свое время выбивал его из ящиков, то просто примите мои соболезнования. А мы переходим к нашему сегодняшнему виновнику киноматериала. К дробовику HS2126. Название, конечно, на любителя. Давайте, мужики, условимся. Я буду его звать HS. Для простоты объяснения. В рейтинге очень редко можно встретить класс дробовиков и почти никогда нашего сегодняшнего гостя. Так в чем же дело? Неужели это самый грустный дробовик, который даже не заслуживает нашего внимания? Хм как бы не так. Начнем с того, что это бурст-дробаш, и его неплохо так подкидывает по вертикали во время стрельбы. Я вроде бы из благих намерений начал его собирать под игру от мушки, крутил, вертел модулин, но так и не получил должного результата. В рейтинге противники мне устраивали горящие туры на респаун, чего я даже сначала был немного разочарован этим аппаратом. Мушка не самая лучшая у него, вертикальная дача, бурст, наверное, этот дробовик был с Создан для того, чтобы пылиться в арсенале Думал я, пока не собрал его для игры чисто от бедра Началась вот такая вот приколюха вам первая причина гонять с этой волыной – стрельба от бедра. По моему мнению, этот дробовик хорошо себя показывает исключительно только с такой стрельбой. Как я уже говорил, мушка не огонь, да и вертикалка присутствует не кислая. К тому же на дробовиках не работает вот какой приколдес. Обычно, вылетая лоб в лоб на противника с ППшкой или штурмовкой, мы начинаем вести огонь. Прибегаем к дропшотам или подкатам с прыжками. На дробовиках же все по-другому. Чтобы успешно перестреливать вражину, нужно максимально сближаться. Причем желательно сближаться так, чтобы оказаться за спиной у противника. Частенечко люди дропшотят, а в положении лежа повороты даются туго. Поэтому, какой бы вы ни брали дробовик, нужно резать дистанцию и играть от рельефа и текстуры карт. Нужно выбирать маршруты с минимальной длиной, где ориентировочно может находиться противник. Короче, тут однозначно close fight стиль. Вернемся к нашему HSU. Я бы настоятельно рекомендовал брать его на карты, где есть локации для close fightа. В принципе, они, наверное, есть на каждой карте, но вот, например, если сравнить карту нуктаун и милдаун, то однозначно первая будет поприятнее для перемещения, нежели милдаун, в котором есть хорошее длинное расстояние. Вторая причина взять данный дробовик – это бурст. Ни один из автоматических дробовиков вам не выдаст такой ДПС, благодаря которому в прямом смысле люди просто исчезают перед вами. Я, когда начал его изучать, был приятно удивлен этим моментом. Я также в свое время приятно удивился Фортуном. Ведь эти киберспортивные монстры проводят турниры по колдушке с Лигой Легенд, релизят самые важные новости и частенечко выкатывают розыгрыши для своих братишек. И скажу по секрету, сейчас там начнется такой турнирный движ-движ по колдушке, что тебе, мой киберспортивный брат-обрат, -брат, я уверен, Фортуна улыбнется. Так что сделай Let's Go по ссылочке в описании. Итак, значит третья причина, по которой стоит брать этот дробовик – максимальная эффективность на ближней дистанции. Я, наверное, даже сейчас скажу слишком самоуверенно, но это одна из сильнейших волын, которая не оставляет просто ни малейшего шанса на таком расстоянии. Естественно, нужно подстраивать геймплей и адаптироваться под локацию. Естественно, сразу можно забыть про средние и дальние дистанции. Э, ну, если бы мы играли от мушки, то на средних что-то придумать можно, но с нашей сборкой, заточенной от бедра, увы, так э, не поделать. Кстати, ловите сам сетап для ваша. Вы до этого видели немножко другую сборку на пушку. У меня вместо монолитного глушителя стоял чок. Но, поиграв с ним, меня не устроила задержка перехода от бега к стрельбе. Все-таки на дробовиках важно первым начать вести огонь. А учитывая то, что с этим дробовиком нужно файтиться то мне кажется, это неплохое решение. Как раз рельефная обмотка рукоятки и дает буст к скорости перехода от бега к стрельбе. Само собой, я повесил лазер RTS заапгрейдил дистанцию и взял боезапас побольше. Другие патрики я не стал брать наподобие птичьей дроби, потому что мне не понравилась их работа в бою hs 2126 это недооцененная пушка. Когда у нас не было кастомизации, то спору нет, это была какая-то халтура, а не валына. Но благо сейчас у нас прям песочница какая-то, поэтому ее можно неплохо заточить под рейтинг. Однозначно, этот дробовик подойдет не всем, но я бы рекомендовал для расширения кругозора все-таки его и зануть на небольших картах, потому что потенциал хороший, но со своими особенностями. Кстати, брат щерка не в комментариях свой топ 3 дробовиков чтобы я кое-что сделал ссылаясь на эти данные шаришь да и пока ты пишешь славе рандомный комментарий а за ними топ Благодарочка вот этим потрясающим людям за оформленную спонсорку. Благодарю вас за поддержку. Прогревайте Сикер Пак для стримов. Думаю, через дня 3-4 подрублю эфир. А пока, с вашего позволения, подрублю олдовый трек, ибо я на смене чутка замерз, и сейчас один кисель в носу, и чтобы вам не травмировать уши, держите более-менее слушабельный трек. Про кулакич еще напоминать не буду, ведь ты его и так уже шибанул, брат-обрат, потому что ты красавец. Погнали! Один год колде, Самый лучший крем собрала ребят со двора И где б ты не был, залетай в игру. И где б ты не был, я тебя там жду сеть его с тобой поиграем на винтовке узнаем, В королевской битве мы постреляем Залетай, залетай, Я тебя жду, мой друг Ты обленись вокруг, Как прекрасно тут Все внутри меня замирает За колду всех порву, всех порву С тобой еще пройти Сколько Нас еще ждет с тобой впереди И нам добавят зомби-режим От этих тварей мы побежим Я выбираю жить в Каи Я выбираю жить в Каи Поиграем, про на винтовке узнаем, в королевской битве мы постреляем, залетай, залетай, я тебя жду, мой друг. Ты обвинись вокруг, как прекрасно тут все внутри меня замирает, За колду всех порву. Всех порву